Меня зовут Никита, мне 17 лет, я из города Севастополь. О сообществе Easy Business Community я узнал от своих родителей и поехал на самое первое мероприятие этого сообщества. открытием было. На этом мероприятии я познакомился с основателями этого сообщества и услышал всю информацию от первоисточников, без всякого искажения. Это меня и зарядило. Как я приехал из Турции с этого мероприятия, я рассказал эту идею пяти своим друзьям. Все пять друзей пошли за мной и сказали, что это круто. После того, как появилась академия, первые два важные факультета для меня были – это MLM-индустрия и криптоэкономика. MLM-индустрия мне пригодилась для того, чтобы начать строить сеть свою, чтобы заработать хоть какие-то первоначальные деньги. Где-то примерно я провел встречи с около 30 людьми, и где-то человек 20 стало моими партнерами. Для меня это был колоссальный результат, причем я ни на одну из встреч не привлекал своих родителей. После того, как я заработал деньги с построения сети, с MLM-индустрией, я стал криптоинвестором, потому что второй факультет, который я начал изучать, это был криптоэкономика. Я стал криптоинвестором, я выбрал долгосрочный путь инвестирования, потому что так меньше рисков и больше профит. Еще второе, что мне дал факультет криптоэкономика, это знания в ICO. В основном я помогал людям в технической части, но помог я около 10 людям. И с учетом того, что я вошел всего в один проект своими деньгами, у меня есть монеты PKI-ICO, которые предлагали нам Easy Business Community. Итак, давайте подведем итог, что мне это дало. Сначала я обучился в MLM-индустрии и построил свою сеть, заработал с этого деньги. Потом я обучился на факультете криптоэкономика и стал инвестором. Криптоинвестором сейчас пока что не особо крупным, но еще все впереди. Когда у меня пойдут деньги с моего личного криптопортфеля, я как бы уже обучаюсь на данный момент на факультете финансовой грамотности, и я уже буду знать как распорядиться этими деньгами. Помимо этих трех факультетов, которые я перечислял только что, у нас есть еще очень-очень-очень много факультетов. Это такие как психология, феноменальная память, если это получилось у меня, то это и получится и у других. Я желаю вам успехов, всем удачи, всем пока.